Всем привет! Вы на канале -ТВ. И Сегодня у нас продолжение веселых прилипалы 3. И сегодня я вам покажу, как можно сэкономить и купить прилепалы. За... Вот смотрите, видите, вот эти товары вот изображены. Если вы купите вот два одинаковых вот таких вот товаров, ну вот любых вот, которые тут листочки изображены, вот тут еще друг, вот на другой есть части. Если вы купите два вот этих любых товара, то вам могут дать прилипал даже не за 500 рублей. Я была в магазине. Конечно же, я все некоторые эти товары купила. И я получила прилипалы. Ну, конечно, сталинный я за 500. Вот если я себе купила некоторые эти товары. Вот, смотрите. Этот листочек вы можете приобрести на кассе. Дикси. Так. Поставьте лайк, пожалуйста. Давайте эм, откроем эти прилипалы и узнаем, что в этих. Так, ну вот вы смотрите, а я буду открывать. Так. Эм, это у меня вроде такое уже есть. Сейчас давайте я открою коллекцию, ну, чтобы могла вставить ее. Так, давайте вот так. Да, это Рыжик, Он у меня, к сожалению, есть, но ничего. И, ребята, пожалуйста, поддержите меня, чтобы не повторки не попались, поставьте мне лайк. Так, следующее. Да, повторочка, жалко. Но вы помните, поставьте, пожалуйста, мне лайк, чтобы попалось новое. Так, давайте дальше, откроем сейчас. Это новое, да? А, да, это новое! Ура! Так, давай это сейчас мы посмотрим. Так, это брокколи. А, ну, в принципе, похоже на брокколи. Вот такой мистер брокколи, как я понимаю, такой смышлененький. Красавчик. Поставьте лайк мне, если он вам нравится. Так, э, брокколи вроде здесь. Да, сейчас мы его аккуратно, аккуратно. Вот все, брокколи стоит. Вот он. У меня уже почти целый ряд. Собер Так, давайте дальше. Так, ребята, мне кажется... Да, мне новая попалась. Так, кто это? А, мне попался. Это, я я понимаю, яблоко. А, компоту зовут? Да, Компот. <с Andy> Какое прикольное имя, Компот. Да, красивенький Компот это яблочко такое. Кстати, вот если присмотреться, он похож вот как на кастрюлю, а вот его хвостик на ложечку. Прикольно, он такой еще улыбается. Поставьте лайк, если он вам понравился. Так, вот здесь компот. Да, компот вот тут. Поставим его. Давайте дальше. Так, здесь у нас повтор. Это нам попался Грядкин. Давайте его поставим вот так, повторочку. Сейчас я... Чтобы вы видели, какие повторки я вот сюда их поставлю. Так, дальше. Это новое? Да, это новое! Кто это такой? Это Сердюшес. А, значит, это груша. Такой серьезный. Сердюшес. Такой самый главный, как я понимаю. Прикольный. Давайте его поставим... Я закончила один ряд. Ура! Сердюшес! Он мне помог закончить второй ряд. Поставьте лайк, если вам это понравилось. Вот мне очень. Так, давайте следующий пакетик. Ой, да, попалась повторочка. Жалко. Ну, поставьте лайк, чтобы попало что-нибудь новенькое, и чтобы закончился следующий, может быть, ряд. Так. Это нам попался Лулу повторный. Давайте следующий пакетик. Это нам опять повторка попалась. Это нам попался Бус. Давайте его сюда поставим. Так, дальше. Нам опять попалась повторка. Это вот этот кисляк. Ой, у меня уже, наверное, три числяка, повторки. Давайте дальше. Опять попалась повторка. Пожалуйста, поставьте лайк. А то повторки за повторками. Это у нас э, повторка э, грядки. Так, давайте дальше. Может кто-нибудь новый попадется? Нет, повторка вот этого банана. Давайте поставим так. Может кто-нибудь новенький попадется? Пожалуйста, поводитесь кто-нибудь новенький. Нет, это тоже повторка. Поставьте, пожалуйста, лайк. Это у нас малышка Червиш попался. Хочу что-нибудь, чтобы новенькое что-то попалось. Опять малышка Черлиш. Да, ребята, вот что самое неприятное, попадаются повторки. Поставьте, пожалуйста, лайк. Мне. А то, как-то печально стало даже немного. Дюшес попался повторный. Сэр Дюшес. У меня уже повторки в коллекцию собираются. Да. Повторка опять вот этой морковки. Может быть, последний пакетик какой нибудь новый попадется. Нет, вот тут мне попался. Еще один Борода. Пожалуйста, можно в последнем пакетике новую попадется. Кто-нибудь а. Да! Это новый! Ура! Так, кто это нам попался? Хочется поскорее узнать его имя. Поставьте лайк, пожалуйста. Это же новое мне попался. Это Диджей Цук. у у, -у Диджей Цук. Он, наверное, любит рэп и такой диджей крутой. Так, давайте его поставим. Вот сюда. Честно говоря, было очень много повторок. И, мне кажется, лишь две новые. Или три. Нет, скорее всего, три новые. Да, конечно, очень жалко, что было так много повторок, но ничего. У меня осталось совсем немного. У меня осталось всего четыре полной коллекции. Вот это уже радует. И всем пока. Вы были на канале Тыковка ТВ. Ставьте лайки и смотрите мои видео. И всем пока! Пока! Пока!